насколько я знаю да? mm -hmm. можете ли вы зайти в школу и у подростков провести маленькую анкету уезжаешь ли ты дружок и будет ли тебе интересно то-то и то-то и придешь ли ты если мы предложим то-то и то-то mm -hmm. такой вариант возможен Ведь где-то школы не 30 правда? то есть вы сами ответили анкета в качестве диагностики в данном случае вам очень поможет вы можете в школе провести у ребят диагностики я не думаю что ну, учителя будут против вы можете родителей опросить нужна ли такая площадка и после этого принимать уже решение нужна ли эта площадка и в какой форме она нужна и в каком объеме она нужна а если вы этого заранее не узнаете и говорите что мы просто вот пригласим детей в библиотеки в наши центры они, наверное, где-то гипотетически есть, но кто туда придет, вы не знаете. Тогда зачем? Ну вот, возникает опять вот эта идея, социокультурная анимация оживляет среду. Если вы оживляете среду, то у вас должна быть идея, а с какой целью вы ее оживляете. Вот в этой живой среде ребенок что должен получить? И тогда невольно возникает параллельный вопрос, а каким детям вы это даете? Вот здесь должна соприкоснуться вот, борьба такая интересов. Кто придет на эту площадку? И они же в том числе и вам определят, а зачем вы эту площадку делаете. Ставить только свои интересы и возможности в данном случае на первый план. Это не очень правильно, потому что ваши возможности могут не, не состыковаться с потребностями тех, кто придет к вам на эту площадку. Поэтому вот здесь диагностика, она такое, может быть, ну, слово глобальное, серьезное, но первое, что вы должны сделать, прежде чем написать проект, это посмотреть, а кто к вам туда придет. И ваша идея, которую вы предлагаете, она будет интересна детям или не очень будет? Немножко так ход у нас перешел на последнюю часть, но я могу переключиться туда, но может быть мы сначала посмотрим, а что, что, что такое дети да? разных возрастов. Мы это с вами не очень знаем, потому что специально нас этому особенно никто и не учит. Большинство родителей и вообще взрослых людей получают знания о том, что такое ребенок на собственном опыте. Ну вот оно у меня появилось, и о, и это, о, а тут вот то-то но если вы собираетесь работать с детьми то безусловно необходимо немножко понимать какие особенности есть у детей в разном возрасте это связано с серьезными знаниями психофизиологии с психологией детей потому что на разных этапах развития ребенка у него разные возможности потому что он формируется только полностью ребенок сформирован ориентировочно годам к 16 сегодня то есть все функции мозга у него включены все физиологические функции у него включены. А до этого на разных этапах он может разные вещи. Или не может разные вещи. И нам про это полезно вообще помнить, что он может и а что он не может на разных этапах развития. 5-8 лет. Это первый возрастной ценс, который к нам приходит на площадке. Я не знаю, готовы ли вы работать с детьми более младшего возраста и ваши аниматоры, Готовы ли работать с детьми более младшего возраста? Потому что дети младше 5 лет – это вообще особый космос. Меня удивляет, когда, например, я получаю такие звонки, типа «Здравствуйте, мы из такого то реабилитационного центра, у нас проект». Мы родителям читаем, значит, дети с ограниченными возможностями здоровья. Мы, значит, родителей собираем по проекту, нам нужно им лекции прочитать, но они же придут с детьми, им же детей додевать некуда. Вы нам своих девочек там из педагогического отряда пришлите, чтобы они с этими детьми пока побыли. Я говорю, так, стоп, кто с ограниченными возможностями здоровья, родители или дети? Они такие, дети. Я говорю, вы знаете, вот даже я лично не совсем готова к тому, чтобы посидеть пару-тройку часов с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Мне вот так нужно его держать эти два часа, чтобы он не колыхался и переносить из угла в угол. Я говорю, вы понимаете, что студенты педагогического отряда, даже если они работали в лагере, они не совсем готовы к взаимодействию с такими детьми. Они должны знать какие-то элементарные вещи для того, чтобы... Ну, с этим ребенком можно то-то, а с этим ребенком можно то-то. И тогда я говорю, как, вы не пришлете? Ну, ну, ну, я говорю, ну, давайте посмотрим, значит, у нас есть студенты, которые инклюзивное образование получают, может быть, они смогут... Как? И если вот на следующей неделе вы не пришлете, повторяет человек, решая совершенно свою задачу и не понимая меня, и возмущаясь, я почему их не, не слышат. Не слышат? Я совершенно неприличная женщина, потому что я отказываю детям с ограниченными возложенными здоровья. Вот поэтому, когда вы свои анимационные программы пишете, вы, пожалуйста, подумайте, с каким возрастом вы будете работать. С каким возрастом готовы работать ваши анимации. Если мы говорим с вами о возрасте 5-8, у меня самые интересные истории с ними происходили. С этими детьми всегда в играх. Это бесконечные вообще дворцы. И придумывают они, если бы не камера, я бы, конечно, вам рассказала пару историй. Давай, давай, да, но когда у нас будет перерыв, я вам расскажу. Особенно история с неприличными словами. Это часто встречающаяся ситуация с детьми этого. Но если говорить про особенности физического развития, обратите внимание, что сердечно-сосудистая система у этих детей, она отстает от развития других органов. Поэтому дети этого возраста очень быстро утомляются, и на это нужна вам Реагировать, то есть присматривать, как чувствует себя ребенок и не нужно ли уже остановиться и передохнуть, они быстро утомляются, особенно от однообразных движений. Сердечно-сосудистая система не схраняется с такими вещами у этих детей. Не потому, что они недоразвиты, а потому, что она еще не существует в полном объеме, каком она должна быть Запас прочности опорного аппарата небольшой мускулатура особенно вот у спины у детей тоже э, слабая поэтому э, большой достаточно риск э, в работе с такими детьми э, с точки зрения получения травм бежал бежал хоп не получилось мышцы э, не держат ни спину ни руки ни ноги а двигательная активность у них потрясательная. Поэтому вот с такими детьми мы должны знать. Во-первых, сердечно-сосудистая система. Во-вторых, мускулатура слабая. Чего ждать от этих детей? Они все, ну, может быть в большей степени, может быть в меньшей степени, это проявляется в силу темперамента у ребенка. Но тем не менее, они все любознательны, задают миллион вопросов. Они конкретно мыслят, то есть я, например, помню ситуацию, когда ну, нужно было в лагере увезти детей из душа. Мальчики уже помылись, а девочки еще моются. Ну, что делать? И понятное дело, что если мальчики этого возраста вышли из душа, то если они больше пяти минут у кого душа простояли, то можно обратно везти в душу. Поэтому, так, идите сюда. чё? Я говорю, а вы знаете, что делают приличные люди после ванных процедур? Что? И вот с этой темой мы дошли до корпуса совершенно чистыми, не упав, не взяв ни одной шишки, никому в глаз ее не отправив, ничего, с нами ничего не произошло. Поэтому это действительно э, особый вид общения с детьми. Они очень любознательны, и с ними нужно общаться на их языке, и у них конкретность мышления. То есть они абстрактными категориями не, не могут мыслить. Все, значит, что делают приличные люди. И мы весь путь с ними рассуждали, а вы как думаете, они а свои предложения там, выдвигали. Мы корректировали, оказалось, что мочалку нужно положить на батарею, а грязные носки положить в тазик для грязного белья, а полотенце, чтобы оно не сгнило, нужно повесить на самому, повесить, встав на табуретку, на веревку и так далее. И вот такая интеллектуальная беседа у нас с ними происходила в течение всей дороги. И то же самое происходит на анимационных площадках. То есть, если вы с детьми разговариваете, то разговариваете про то, про что им интересно, и про то, что им хочется знать. И э, конкретными словами, не отвлеченными, абстрактными, научными, разговариваете, а простыми и ясными для них. Они не умеют долго концентрировать свое внимание на чем-либо одном. Поэтому если вы с этими детьми что-то планируете, познавательное, еще что-то, очень короткими промежуточками, очень короткими промежуточками. Поэтому... И меняем, да, М менять нужно э, занятия. Сейчас вот раз опыт показали, а сейчас фокус показали, а сейчас в игру играли, а сейчас еще что-то. То есть чтобы у детей и, и сердечно-сосудистая система отдыхала, и мышцы не перенапрягались, нужно эти занятия. Ну вот 10-15 минут, 15 вот даже много, вот 10 минут, 10 минут с ними нужно э, разговаривать. Ну, старшие товарищи для них авторитеты, в том числе это тот возраст, когда старших воспринимают как главных, как важных. Поэтому здесь все хорошо. Обратите внимание на то, что интересно детям, и то, что они предлагают. Они в этом с удовольствием участвуют. И суждение, оценки взрослых становятся суждениями, и оценками детей. И здесь, пожалуйста, имейте в виду все, что вы говорите друг другу. О детях, в космоса, детях и так далее. У них вот такие большие уши, которые все слышат, все воспринимают. И если вы друг другу что-то сказали про какого-то конкретного ребенка, да, то эта информация тут же разнесется э, по всему анимационному полю и будет транслироваться в разных интерпретациях. Поэтому, пожалуйста, думайте о том, что вы говорите, как вы говорите, что вы друг о друге думаете, тоже нужно. Э, думать, что говорить, кто из вас прав, кто не прав, и кто есть кто. Ну вот рекомендации для подбора игр с такими детьми. Во-первых, обязательно игры с бегом и прыжками должны быть ограничены. Но я очень надеюсь, что ваша анимационная площадка, она не имеет бесконечного пространства, и, как правило, это очень ограниченное пространство. И, по времени, в том числе, ограничивайте бег и прыжки детей. Перерывы, смена характера движений – это обязательно. Недопустимые игры, связанные с силовыми нагрузками с большими, поэтому перетягивание каната среди детей 5-8 класса, 5-5-8 лет – это, конечно же, очень ограниченное время занятия. Поэтому посмотрите, нужно ли. И не забывайте, пожалуйста, что если ребенок у вас вынужден выйти из игры по условиям игры, да, то это не должно происходить надолго. Потому что незанятый ребенок это всегда проблемный ребенок. И если вы его ничем в данный момент не занимаете, то он прекрасно найдет чем себе заняться. Вокруг столько палок, вокруг столько там, не знаю, луж, грязи и так далее, это все безумно интересно. Поэтому.. Если вы играете в такие игры, что дети выходят, да, то ненадолго. Ну, вот, например, снайпер игра, она из тех, кто действительно, которая позволяет детям ненадолго выйти из игры и быстренько в нее войти. Вот, сейчас еще закончим этот возраст, я переключу маленький сделаю через полтора часа, Безумно интересная игра для этого возраста — это игры на замирание. И еще дети в этом возрасте очень любят качаться на качелях. Это все объясняется физиологически, потому что у детей в этом возрасте формируются те центры мозга, которые отвечают за, функцию, за развитие функции торможения. Поэтому игра «Море волнуется раз», «Море волнуется два» — где этого возраста может идти в течение полутора часов. Это, это действительно доставляет удовольствие, игры на замирание. Первый день, полтора часа, а море волнуется раз. Это, но это действительно так. И поищите игры на замирание в этом возрасте это, это, это потребность мозга ребенка. Еще не все э, отделы мозга сформированы, и качаясь на качелях, и игры вот такие замирания, это как раз э, ну, по, потребности ребенка удовлетворяет. В этом возрасте дети могут очень бурно реагировать на то, кто должен водить в игре. Они все хотят водить в игре. Поэтому здесь вам необходимо очень четко, вежливо детям объяснять, кто и по каким правилам сейчас будет водить в игре. Например, а вот Федя у нас еще не водил. Или, например, а вот будет водить в следующей игре тот кто будет лучшим в этой игре. И значит, кто был лучшим, вот тот-то, поэтому он будет водить игре. Или честно соблюдает правила, да, и так далее. Можно считать, можно вытягивать, там, кому достанется короткая спичка и так далее. Но водящий должен быть всегда обоснован, а не потому, что он не нравится. Да, космос. Э -э, дети этих вещей не понимают. Конкретность мышления. Помним, да, что в этом возрасте нужно конкретно объяснять, кто что и почему. В этом возрасте дети еще не очень хорошо умеют играть по правилам. И их нужно учить играть по правилам. И действовать по сигналу. Э -э, была у меня такая история, она не связана с плохими словами, поэтому я ее расскажу. Самый младший отряд в лагере, как раз дети вот, 6-7 лет в основном. И я слышу, я слышу когда подхожу к корпусу, только раз, два, три такие Раз, два. Я думаю, все, мои дрессируют детей. Я спешу на помощь. Подхожу у меня, значит, у крыльца. Вход, значит, вход в корпус, крыльцо, дети стоят в очереди вот так, вот все. Чтобы сбежать по крыльцу, у них соревнования. Кто на раз, два, три успеет заряжать по крыльцу, снять обувь и всунуть ее в нужное место для увоя. И, и все, и они все замерли, и они все ждут, справиться или не справиться. Те, кто уже справился, они оказываются в корпусе, и они с таким же ожиданием смотрят, кто из тех справится или не справится. Никто не занят ненужным делом. Гениальная вообще штука, придуманная на тот момент вожатыми. Вот на раз, два, три, и вот они по парам, и в парой, значит, они взлетали за раз, за два они быстро снимали обувь, и три они, значит, ложили на место. И гениально решена проблема всех вожатых. Как заставить детей, значит, поставить обувь на место и не бежать в обуви по всему значит, корпусу. Вот так она была просто по сигналу решена. И для детей этого возраста это очень интересно. И они, во-первых, правила включаются, они учатся играть по правилам, они еще не умеют, потому что ну, в этом возрасте ребенок, как правило, окружен любовью родителей, и все существует для него. А если он э, вдруг оказывается в какой-то командной игре, то для него эта ситуация какая? Но я ведь хочу, поэтому играть по правилам ребенка как раз в этом возрасте и учат. И по сигналу в том числе, поэтому свистки <смех> – это не страшно. Всякие стучащие молоточки – это не страшно. Это то, что может привлечь внимание ребенка, если вы, конечно, этим пользуетесь адекватно. Да, они все время, дети у вас маршируют по свисткам, хлопкам там и так далее. Заканчивая игру, нужно обязательно отметить лучших. Ну, мы же с вами понимаем, что доброе слово и кошки приятно. И нам нравится, когда нас хвалят. И детям тоже очень нравится, когда их хвалят. Обязательно нужно отмечать, кто и за что был сегодня хорош. Это не только вот вы сказали приятное ребенку, это для детей ориентир, а что вы как взрослый считаете правильным или неправильным, хорошим или нехорошим. Потому что у них в этом возрасте как раз формируется поле представлений, что такое хорошо и что такое плохо. Если до сих пор они в этом возрасте, как правило, слышали маму, папу, ну, может быть, свою и воспитательницу. То сейчас у них происходит встреча с другими детьми, с другими людьми, и они это поле представления изучают, и вам бы хорошо его обозначить, что вот не нарушать правила это хорошо. Вести себя так-то, это тоже хорошо. Говорить добрые слова, помогать друг другу. И вы этими замечаниями в конце, вы обозначаете ценностное поле, в котором ребенок вообще дальше будет существовать. Это очень важно для детей. Сюжетно-ролевые игры, разнообразные, подвижные игры, очень полезные. Дети очень любят сюжетно-ролевые игры в этом возрасте. Короли, королевы, принцессы, чеки-пауки, карабасы, барабасы, и все работает. Но, может быть, какие-то еще персонажи появятся полезные и с точки зрения какой-то познавательной активности, тоже хорошо. Кратко очень излагать правила игры, дети в этом возрасте не могут длинно слушать, что первый шаг такой-то, второй шаг такой-то. Это мучение для детей, поэтому кратко, четко, может быть даже не все правила сразу вы скажете. Может быть только те правила, которые позволят вам начать игру. А столкнувшись с какой-то ситуацией, мы говорим, так, ребята, а вот сейчас вот такое-то правило, потому что вот это так-то в этой игре. Вот. Поэтому потихонечку эти правила объясняем. Обязательно кратко, образно, энергично, весело. Ну и делить на команды. Делить на команды разнообразно, чтобы у них появлялся опыт взаимодействия. Может быть, мы маленький перерыв сделаем, передохнем. все таки неприличные знаки появляются, да? Ну, куда это?